Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Криптошарк, этом там у нас на обзоре э, Glory Finance, очень нормальная темка, очень интересная, на которой можно, как говорится, заработать баблишко, как говорится, темы старые запускают на новый лад, намного интереснее становится, э, то есть, помните, раньше фарминги были такие, типа, платформы, там, типа, э, как панкейка, э, только новые, и на них были, там, парах можно было стейкать, там фарминги, и типа как это на Бесва, раньше тема была такая. А это у нас Глори Финанс. С хорошими, пока что высокими, обещает годовыми. А, в общем, что у нас здесь интересного, очень а, интересного? В принципе, в принципе, вот это сейчас все эти движухи, что здесь написано, это нам лишнее. Самое интересное для нас, то что, во-первых, пройденные аудиты, Сертик, шмертик, все готово. Если вам интересно, вы можете с этим более детально ознакомиться. Это раз, уже для нас хорошо. Второе, это, как говорится, кошелечек. В будущем, в будущем будет красиво все делать. И как он нам предлагает решение проблем DeFi. Подключил кошелек, вложил бабосы, получил прибыль как написано на сайте, в принципе ну, дело говорят, да, в принципе просто, вложил бабки получил прибыль, все, бабки вывел все нормально ну Но, опять же, надо заходить вовремя, надо получается сидеть, ждать и главное не переждать, потому что можно потом нифига не вывести, как вы знаете партнеры есть листинги есть на CoinMarketCap уже есть уже, уже, очень-очень хорошо а, так, с этим что все разобрались по дорожной карте декс есть, бинби чейн, полигон а, так механизм урожайности готов все, Фаза 2 это у нас получается опять же фарминги шмарминги, кроссчейн мост агрегатор и тому подобное все, дальше слишком далеко залазить не будем Остановимся пока на первой второй фазе. Ссылки все есть. Телеграммы, шмелеграммы, все готово. Если вам интересно, я вам оставлю, вы можете сами зайти, могу оставить ссылку. Там на поле, на более детальные, как говорится, все эти моменты, с которыми можно ознакомиться. Ну, как говорится, гитбук uh, или как называется, я не помню правильно. Лайтпэперы, зашли, ознакомились, Все все хорошо. Ладно, переходим к самой теме. Сама тема, да, мы зашли, подконнектили сюда кошелечек, что мы имеем? Вот так вот, мы имеем фарминги. Фарминг у нас в данный момент э, около 1659, примерно сейчас. Как по мне, это очень-очень круто. То есть, мы подкидываем кошелек, подкидываем сюда монетик, монеточку и все тема дальше у нас движется как вы видите TVL 102 косаря нифига себе на самом деле в принципе нормально можно так, также построить контракт а, так что такие у дела а, трейдинг ой, этот как в трендах которые фармы имеются да тут конечно поменьше а, но тем не менее тоже и процентики довольно таки интересные ну если хотите быстро заработать ага как вы видите, надо быстрее зарабатывать. Короче, я буду быстрее записывать видос, потому что на глазах, как говорится, вся эта движуха меняется. Надо зайти максимум 2-3 дня и потом на вывод. И следить за курсом. Это самое главное. Как вам говорил, CoinMarketCap. Все темка есть, все, все работает. Да? Все у нас торгуется. Э, объем сейчас в данный момент не прям большой. Ну, если на, на небольшую сумму зайти, можно быстренько скосить и выйти. А, также... Смотрите, за новостями в Твиттере, соответственно, за новостями в Телеграм. С этим все просто, все понятно. Поэтому, ребятки, не теряем время. Э -э кому интересно, залетаем, двигаемся по этой теме, но долго не засиживаемся. На этом у меня все, поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.